Добрый день, дорогие зрители! Сегодня я хочу вам представить проект дома, разработанного специально для лесных участков – ЗПК-400 Глаголева. Дом, площадью 400 квадратных метров, отличается большими я бы даже сказал величественными панорамными окнами. Именно для лесного участка и создавался этот проект с гостиной, выходящей в сосновый лес и фактически выполняющей две роли – и гостиной, и верандой. Высота потолков в доме – 3 метра, в гостиной со вторым светом – около 6 Идеально было бы оснастить одно из остеклений раздвижной дверью-окном для полного единения с природой. Очень интересная планировка. Первый этаж включает просторную кухню-гостиную с выходом на террасу, спальню, кабинет и санузел. На втором этаже 4 спальни и санузел, это учитывая второй свет. И я считаю, что это одно из самых удачных планировок. По сути есть шесть спален, второй свет – санузлы подсобные помещения при не слишком большой площади дома. Подписывайтесь, комментируйте, пишите какие проекты вам интересны, что хотите видеть на нашем канале. Спасибо большое за просмотр.